Мы хотим и худеть, и э, хорошо питаться, и вместе с этим хорошо себя чувствовать. И именно о чувствах, и о том, как себя замотивировать на правильное питание, мы поговорим с нашим гостем, психологом Леонидом Орланом. Добрый вечер, Леонид. Добрый вечер. Добрый вечер, девушки. Как всегда, приятно вас слышать. У нас сегодня такая щекотливая тема, и к вам такой вопрос – вот девушка звонила и сказала, что у нее нет времени на правильное питание. Я, кстати, с ней соглашусь. У меня тоже плотный график и иногда не хватает времени подумать о завтраке и вообще о чем-то. Бежишь, сломя голову, пытаешься все успеть и забываешь о том, как важно а, заняться своим питанием. Так вот, как себя замотивировать, чтобы думать об этом и вспоминать в нужный момент о а, еде правильной? Ну, первая ошибка мотивировать через должествование, То есть через, ново... через слово надо, должна Вот так поменять свою жизнь Не получится никогда О, так, а как поменять свою жизнь? Э, для этого необходимо Задать себе вопрос а что мне будет в этом интересно? То есть, вот если, допустим, нужно начать питаться правильно. Мне будет интересно, если я э, начну худеть. Нет, это слишком глобальный. Вот, вот слушайте, а -а -а. вот организм, да, он подсознание, да, организм это подсознание. Подсознание так. не понимает слово худеть. И вы знаете, есть такое классная, ну, классная фраза, что человек не выбирает болезнь. Человек выбирает находиться в стрессе. Да, а вот уже стресс сам выбирает, какую болезнь ему в неудобнее да, проживать этот стресс. Так. так вот, избыточный вес – это стресс. Это реакция подсознания на стрессовую ситуацию вокруг. Ну и обычно избыточный вес имеет несколько таких причин. То есть это можно сказать, ну вернее, две причины. Это придание себе весомости, Угу. То есть значимости, чтобы меня слышали, видели, обращали на меня внимание. Хотя подсознательно не хочется же увеличиваться. Хочется Нет, быть значимой. Подсознательно, а подсознательно хочется да. увеличиваться, просто хочется, но ну, не увеличиваться, а быть значимой, быть весомой. Угу. Вот. А вторая причина – это, так скажем, толстокожесть, то есть увеличить расстояние между собой, да, ну, своим сердцем, и стрессовым окружающим миром. Угу. Как броня. Да. Да, обрастаем для того, чтобы защититься. А потом она говорит, да, у меня кости толстые или что там обычно в оправдании. Ну, что делать? Поэтому для того, чтобы, во-первых, это необходимо работать, ну, для того, чтобы построить, Необходимо поработать с психологом, да, пообщаться, научиться справляться с стрессовыми ситуациями вокруг, другим способом. Да, не заедая на ночь, не э, переключаясь там на сладкое, жирное, мучное, а именно э, учиться отстаивать себя, учиться ну, требовать к себе внимания. Ну, вот требовать другими способами. а вот как это делать? Представим, произошла момент депрессии. И тянется рука к холодильнику, знаем, что есть какие-то вкусняшки. Или мы сейчас начнем набивать этот живот. Или идем в магазин. Как себе поставить сигнал стоп? Как в том анекдоте. Кум, этого что, сало? Да дайте кусочек. Так иди выпей воды. Выпил. Ну, что, хочешь еще сало? Не, еще выпей воды. Ну, там, после пятого литра, что, хочешь салат? Не, уже не хочу. Так это ты воды хотел. Вот. Как сделать так, чтобы действительно, ну, не хотелось? Как переключить вот это внимание на что-то другое интересное? Ну, во-первых, пить воду. Так. А второе, реально переключить внимание. Реально отвлечь себя. Ну, во-первых, смотрите, когда есть горе, когда есть переживание, да. депрессия, переключать внимание это будет абсолютно неправильно. Да? Его нужно, горе нужно пережить. Как а если делать? человек переживает это горе, ну вот представим, расстались люди, она переживает год, она переживает два, она продолжает это делать и заедать. Нормальный срок переживания, утраты близкого человека, очень близкого, это год. Mm -hmm. вот, как, вот в психологии, да, когда умер родитель... И ребенок, ну, сын, ну, понятно, что родители уже за 70, да, ребенку человек. уже глубоко за 50, но все равно идет процесс горевания. Нормально, когда накрывает, когда идет процесс горевания в течение года, полутора, это нормально. А если свыше? Вот если свыше, тогда нужно идти к психологу, что, скорее всего, есть запрет на переживание. Угу. Запрет на переживание чувств. То есть человек отвлекается, переключает свое внимание на все, что угодно но не готов отпустить, не готов простить принять родителя, отпустить, может принять вот эту вот утрату. Так, хорошо, мы немножко отошли от темы, да. а, приближаемся обратно а, к тому, что а, делать, чтобы себя замотивировать. так вы сказали, что нужно, чтобы это было интересно. Интересно, нужно спрашивать, нужно задавать себе вопрос, реально находить что-то интересное. А вот интересно, а что случится, если я, допустим, буду пить воду за полчаса до еды? Да, да, или там, там 2 литра, ну полтора два литра в день. То есть сделать как опыт такой, да, ставлю себе неделю, да. пью, смотрю. Может да. даже вызов себе бросать, челлендж какой-то. Вот, вот не, для, не для каждого человека эм, подходит бросать себе вызов. Угу. Вот реально, если брать среднестатистическую, средне один из пяти людей, даже можно сказать, один из десяти котов, но умеет э, бросать себе вызов и его преодолевать. В среднем, один, один из семи людей. Всем остальным необходимо учиться и двигаться через интерес, через любопытство. А что будет, если? Mm -hmm. А что я там буду, ну, получу интересного, вкусного, комфортного? Давай попробуем что-то новенькое, ну, если, конечно, внутри нет страха нового. Вот знаете, вот люди ходят в новые рестораны, да, ищут новое, ну, пробуют новое блюдо. Yeah смотрят новые фильмы. Почему? Потому что есть такая психологическая потребность в новизне, в чем-то новом. Да. Вот здесь можно вот эту же потребность в новизне включить, как-то ее, ну, искусственно, конечно, немножечко эм, раскачивать. Да? А что будет, если вот это будет ново? А если я вот так поменяю, то как мне станет легче жить, то как мне станет комфортнее? То есть новый образ жизни... Запускать в своей жизни не через слово «я должна худеть», «я должна питаться». Это никогда не запустится. А вот интересно, как это будет? А давай попробуем. Совершенно другой подход получается. Да. Да, послушайте, спасибо вам большое, Леонид. Это действительно классный, классный лайфхак. Давайте будем перестраивать свое сознание с «должна», «нахочу», «напробую», «наинтересуюсь». Тогда все получится.